Я как Тома шел, грустью так и шел бы, И пусть меня никто не нашел бы, клянусь, не так любать на твои слова, сам по себе, сам за себя я как Тома с грустью так и шел бы, И пусть меня никто не нашел бы, клянусь, так на себе, Shelby, так бы. не бы. Клянусь, так любать на твои слова, сам по себе я я останусь с собой, нет, я не стану. Другим, не важно, сколько мне лет, пойми, внутри я погиб, перепутали пути. С тобой, родная. В моей душе идет война, фая, фая, пойми. Что мы с тобой в эпицентре войны? Истина одни, над моей головой туло пистолета. Сегодня есть, я а завтра нету. Я, как томашел, со скрузью, так и шел бы, и путь. Никто не нашел бы, клянусь мне так любать на твои слова, сам по себе, сам за себя я, как Томашелны, Су с грустью, так и шел бы, и пусть меня никто не нашел бы, Клянусь мне так любать на твои слова, сам на себе я, а ты так нежно смотришь на меня, обворожила меня своим голосом. Как жаль, что ты ядовитая змея Ведь ты разбила сердце Томасу Перепутали пути с тобой, родная В моей голове файер-файер Но меня стреляют, убегай, уходи Между нами дожди, я останусь один и снова Я как Тома Шелби, с грустью так и шел бы И пусть меня никто не нашел бы мне так плевать на твои слова Сам по себе, сам за себя Я как Тома Шелбин так и шел вы И пусть меня никто не нашел вы Клянусь, не так плевать на твои слова Сам по себе я